Печать эта постоянно обновляется через вашу приятельницу. Вот, поэтому, конечно, здесь иметь выцерковленных, тем более выцерковленных приятельниц всегда достаточно опасно. Вы хоть и стараетесь обходить эти сложные темы для разговоров, но тем не менее они все равно присутствуют присутствует, она является проводником воли своего эгрегора, эгрегор считывает окружающее пространство ее глазами, ее руками и ее устами доносит для вас определенную информацию. Вот, в связи с тем, что вы человек крещенный вы эту печать еще не смылись с себя. Вот она может быть смоется при руническом посвящении вполне. Да, она, возможно, удалится, скажем так, если вы пройдете осознанно через обряд раскрещивания. Но сама по себе она не удаляется. Другое дело, что эта печать не может на вас, скажем так, через эти печати, Грегор воздействует на людей. Просто является посылом своего распоряжения, своей воли. Поскольку эта приятельница у вас есть, она его активирует. Своим присутствием. Она его активирует, эту печать, да, и э, подключает вас через себя э, к непосредственно христианскому эгрегору. Э, другими словами, вы подключаетесь к этому эгрегору только тогда, когда она рядом. Вот, поэтому а. дел, делайте выводы, постарайтесь ограничить называется контакты mm -hmm. до санитарного минимума. На нее агрессии не было? Нет, на нее агрессии не было. Просто мы изначально поставили рамки, что. Как, как, как, это рам, это как рамки как? в плане ментала, то есть они, они работают у вас ментал и ниже, а вот все, что выше, к сожалению, под эти, под эти человеческие договоренности не подходит. Вот, поэтому так, так, так, так и считали. Пока вам это не вредит, это ä, одно, да, будете дальней, в дальнейшем активировать стихии в себе, возможно, ваши отношения сами собой изменятся или прекратятся естественным путем или путем агрессивного какого-то вмешательства ваших эмоций, да? но тем не менее что-то непременно будет. Да, это был достаточно сложный период для нехристиан или тех, которые не в или не выполняют ритуалы, вот, потому что здесь вся эта работа, она не столько ведется на покорение определенного рода стихий, это никому не должно делать, а на сдерживание в самом человеке, то есть обновление силы стихий в, в самом человеке. Вот. И, конечно, тот, кто сопротивляется, попадает под удар первым. Да. У нас в этом году вообще очень сложный период. Дело в том, что 1 мая, святой наш праздник, когда просыпается Земля, совпадает с Пасхой. А это изначально природно вписанный конфликт, конфликт языческой и христианской системы. То есть вообще это наше время, традиционно наше время, никогда на него не, кто не покушался. Да, мы как бы на одном конце деревни никого не трогаем, они на другом конце деревни никого не трогают. Ну, в общем, все живем ладно. А в этом году, видите, так совпало, совпало по лунному календарю. Ты говоришь, что сами звезды стоят в момент, когда мы уже не можем просто уживаться на одном пространстве. Значит, после этого начнется серия катаклизмов. Наши наш, старые боги, которые работают на языческих системах и построены на силе стихий активно себя проявит в это время, потому что это нарушение договора. Ты это почувствовала, почувствовала заранее.